сорт томата монастырская трапеза вот такие вот ярко-оранжевого цвета томаты с повышенным содержанием каротина это среднерослый сорт достигает высоту в открытом грунте где-то метр двадцать метр тридцать а в теплице может вырасти и больше до метра восьмидесяти вот такие кругленькие плоды не растрескиваются ровненькие взвесим один томат, вот. масса одного плода, 191 грамм. Ну, есть и покрупнее, может быть 220, ну, в общем, в среднем где-то так. Очень вкусные, сладкие. Это салатного типа томат, для употребления в свежем виде. Но ну, я думаю, если использовать для закаток, для консервации, это тоже, возможно, получается очень вкусно. Сейчас разрежем томат. Посмотрим, что у него внутри. Вот такой вот многокамерный томат. Очень сочный. Вот мясистый. И вкусный. Очень урожайный сорт. Очень красивый и вкусный. Всем советую для выращивания. Так что попробуйте и выращивайте.